Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и если вы смотрите это видео, значит мои руки добрались наконец-таки до сборки мини-пк в корпусе NR200P от компании Cooler Master. Корпус мы выбирали, можно сказать, вместе с вами, я проводил опрос вконтакте, и именно данный корпус советовало, можно сказать, большинство, как лучше по соотношению цена-качество. И при всем моем скептическом отношении к продукции Cooler Master, да, был у меня плохой опыт, я решил его все-таки купить. И честно скажу, что эта сборка вызвала у меня массу позитивных эмоций и такого не было уже давно. Так что спасибо вам друзья за совет, я действительно был искренне рад. Правда, как оказалось, найти этот корпус было не такой уж простой задачей. В родном Хабаровске в белом цвете его не было и пришлось заказывать и ждать его из Москвы. А когда посылка уже дошла, то по закону подлости корпус конечно же появился и у нас в городе. Короче, все как всегда. Ну ладно, давайте вкратце расскажу, что это за кейс, а потом уже перейдем непосредственно к сборке. Итак, NR200P это вариация корпуса NR200, в который нам добавили закаленное стекло, которое можно установить вместо перфорированной стенки. И также добавили переходник RISER для вертикальной установки видеокарты. В остальном же корпус остался плюс-минус таким же. Размером он чуть больше тостера, хотя для мини itx он можно сказать, что 18 литровый переросток. Каркас и стенки здесь сделаны из металла, в том числе и передняя панель из очень даже толстого куска. Толщина металла тут повсеместна 1.1-1.2 мм, если мерить опять-таки вместе с краской. Также, как вы видите, корпус можно почти полностью раздеть, что очень сильно упрощает сборку вашего компьютера. Для менее таких систем это очень и очень актуально, потому что зачастую очень сложно поместить вовнутрь видеокарту или, скажем, систему водяного охлаждения, поэтому такие возможности действительно радуют. Ну и как вы уже наверное заметили, он довольно продуваемый, ибо большинство элементов имеет перфорацию и фильтры, пусть и с довольно крупной сеткой, которая будет удерживать лишь крупную пыль и наверное комаров, но все-таки фильтры есть и это не может не радовать. И да, друзья, производитель сделал перфорацию как по бокам, так и снизу и сверху, так что можно и даже нужно организовывать продув этого малыша снизу вверх, что будет идеально с точки зрения организации воздушных потоков и того факта, что теплый воздух, хочешь не хочешь, а всегда стремится вверх. Для организации продува производитель даже положил корпусу два вентилятора на 120 миллиметров на 1800 оборотов в минуту, который предполагается ставить именно на выдув горячего воздуха, то есть сверху. И все это великолепие с блэкджеком, закаленкой, вентиляторами и райзером вы получаете всего за 7-8 тысяч, в зависимости от того, где будете покупать данный корпус. Вот и все, друзья, что можно сказать о корпусе вкратце. У меня на самом деле не было сегодня цели делать полноценный его обзор, так что подвести итоги по нему мы попросим великого технокролика. Она вот уже пять лет вынуждена изучать компьютерное железо, зачастую даже вопреки своей воле, и ее мнение очень-очень решает. Ой, такой клевый, такой маленький, такой розовенький, такой компасный. Давай оставим его у нас дома вместо всех тех, которые у нас сейчас есть. Ну ладно, друзья, пошутили и хватит, приступим теперь к сборке. Собирать я буду из тех вещей, что были недавно на обзоре, так что мой выбор будет несколько ограничен. В частности, в основу ляжет мини itx плата A520iAC от Gigabyte, обзор на которую был буквально на той неделе. На нем мы поставим новенький Ryzen 5 5600X. Разгон процессора 5600X, тем более в мини itx сборке, мне кажется занятием достаточно глупым. Так что ограничения чипсета A520 нам тут никак не помешают. После установки процессора мы устанавливаем два модуля оперативной памяти от компании G-Skill на 3200 МГц со вполне стандартными таймингами 16-18-18-36. Ну а в качестве накопителя я поставлю M2 SSD от Samsung. Это знаменитый 970 EVA Plus на 500 ГБ. Вуаля, и материнская плата у нас подготовлена, и можно устанавливать ее в наш корпус. Установка материнки на самом деле не вызывает проблем. Корпус для mini-ITX, как я и сказал, достаточно большой и места под плату тут довольно много. Вслед за платой вовнутрь отправляется маленький SFXL блок питания от BeQuiet на 600 ватт, который будет засасывать воздух со стороны перфорированной боковой панели и выдувать его, конечно же, наверх, что в целом является, наверное, самым идеальным вариантом размещения блока питания, при котором ВП не будет греться от слова совсем. Блок питания тут весится на предусмотренные крючки и прикручивается с помощью двух винтов. Правда, как показала практика, гладко было на бумаге. Если весить SFXL блок питания по задумке производителя, используя точки крепления SFXL, то не получится установить сверху вентилятор. Если же ввести его на точке крепления SFX, то его кабели вплотную прилегают к водянке. Я конечно смог его поставить вторым способом, чтобы ничего нигде не перетиралось и нигде не контактировало, но лучше как по мне брать блок питания SFX формата, с ним проблем быть уже точно не должно. Кстати, блок питания при необходимости можно также разместить и спереди, дабы оставить больше места для других комплектующих. Но это, друзья, уже по вашему желанию и по вашему разумению. Следующим шагом мы устанавливаем водянку, в качестве водянки выступает Be Quiet Pure Loop на 240 мм, на нее также был обзор на канале буквально пару недель назад, я хочу сделать вариант сборки ПК с вертикальной установкой видеокарты, иначе я не вижу смысла брать версию корпуса со стеклом, и при таком размещении видеокарты, водянку приходится прикручивать к нищу корпуса, хотя как показали замеры других блогеров, такое размещение воды и видеокарты сказывается на температурах последней. Но разница идет буквально в 4-5 градусов, что в целом для нас не критично. Но температуры мы, конечно же, проверим обязательно в конце. Итак, водянка прикручена, и как бы это странно ни звучало, но мы просто надеваем корпус на водянку. Все делается очень просто, даже в столь малых габаритах, и остается лишь нанести термопасту и прикрутить наш водоблок к процессору. Итак, водянка будет загонять холодный воздух из-под нища и нагревать его охлаждая процессор. Сверху же будут два вентилятора, которые идут в комплекте и они специально спроектированы так, чтобы эффективно выдувать воздух наружу, так что в итоге как я и сказал мы получим корпус с вертикальным продувом. Ну вот и все друзья, после установки всех основных компонентов нам остается лишь разобраться с кабелями и как-то красиво их уложить. Сильно заморачиваться тут не стоит, ибо Основные огрехи монтажа скроет видеокарта, которую мы ставим в последнюю очередь, используя, конечно же, комплектный райзер. В моем случае это 3060 Ti Eagle, который вы могли видеть во многих моих видео. Другой карты у меня, к сожалению, нету, и как вы понимаете, по ситуации на рынке с картами все очень туго. В результате у нас получается вот такой вот миниатюрный, но при этом очень мощный компьютер размером со среднестатистического кота, который не будет отнимать лишнее место в вашей квартире. Стоит данный компьютер без видеокарты примерно 80-85 тысяч, ну и соответственно накидывайте цену видеокарты с учетом того, что цены сейчас просто космос. Не могу сказать, что было просто собирать ПК в этом корпусе, это не так, умещать кабели в столь пространстве достаточно сложно. От себя я дам вам три совета, которые помогут вам, если вы решите делать сборку также в корпусе NR200P. Во-первых, я бы не брал вариант с закаленкой. лучше как по мне взять вариант с глухой стенкой, то есть корпус NR200. Во-вторых, как я и сказал, по возможности берите SFX блок питания вместо SFXL. Ну и в-третьих, берите водянку с помпой водоблоки и достаточно гибкими длинными шлангами. Либо же берите воздушное охлаждение, ибо отдельная помпа и жесткие трубки, как на моей BeQuiet, все-таки несколько мешают при сборке. На остальном же, в принципе, я каких-то проблем с корпусом NR200P не испытал. Ну а теперь, друзья, пришло время проверить, каковы же будут температуры внутри корпуса, как у нашего процессора, так и у видеокарточки. Я настроил все вентиляторы корпуса, так что ПК был плюс-минус беззвучным, и прогнал два теста. Сначала LineX на 10 проходов, дал прогреть наш процессор. Понятно, что процессор в стоке, частоты у него не зафиксированы, но какой-никакой результат мы все-таки имеем. И результат просто отличный. Процессор не переходит барьер 65 градусов, что просто идеально. Ну и после этого я решил поиграть в полюбившуюся мне Horizon Zero Dawn и посмотреть на температуры видеокарты в игре. Слева вы видите результаты в большом корпусе Fantex P500, те, что мы делали еще пару месяцев назад, когда тестировали саму видеокарточку. Справа же результаты нашего малыша Nf200P. FPS нас тут не интересует, ибо конфигурации железа были совершенно разные. Нас же интересует скорость вентиляторов, которая в принципе идентична. Частота работы графического процессора, которая также одинаковая и, конечно же, температура. Да, в большом корпусе температура на 8 градусов лучше и, казалось бы, в этом плане он, в принципе, выигрывает. Но тут надо сделать ряд важных оговорок. Во-первых, тесты слева делались еще зимой при температуре воздуха в комнате плюс 21 градус. Справа же более свежие тесты при плюс 23. Слева вентиляторы корпуса у нас молотели на полную, справа как я и сказал я их ограничил до 1000 оборотов, чтобы они были плюс-минус бесшумными и шумела у нас только карта, ну она будет шуметь в любом случае. Ну и также слева мы мерили фпс, поэтому бегали мы по карте недолго, справа же я выбегал максимум кругов пока рост температур не прекратился. Так что учитывая все это, разница температур она конечно же есть, но как по мне она несущественная. А до предельных значений тут вообще как до луны Так что не бойтесь мини-ПК, в них нет ничего плохого Если правда все организовано с умом и корпус, охлаждение и комплектующие подобраны правильно Вот как-то так и да, друзья, данный ПК я собирал на продажу. Кому интересно, подробности будут в группе ВКонтакте. Но если после просмотра данного ролика у вас возникнет желание самостоятельно собрать нечто подобное в корпусе NR200, то ссылки на разные версии данного корпуса как со стеклом, так и без него будут, конечно же, в описании под роликом. Там же вы найдете и списки лучших мини-ITX плат по системам питания и компоновки под процессоры на m 4 Все ссылки, как и Обычно я даю в Ситилинке, потому что он есть в большинстве городов нашей необъятной страны. В нем периодически бывают неплохие скидки и акции, так что можно что-то урвать по сниженной цене. Плюс есть доставка товаров, так что если вас что-то заинтересует, то можете смело приобретать. И помните, друзья, что переходя по данным ссылкам и покупая данные товары или какие-либо другие, вы в том числе поддерживаете мой канал, за что я вам сильно благодарен. Заранее всем спасибо. Ну а с вами как всегда был Белыч, я надеюсь, что видео вам понравилось, я надеюсь, что корпус вам также понравился, как и мне, я при всем своем скепсисе и усталости от обзоров железа, испытывал от него просто массу позитивных эмоций, хотя я не могу сказать, что он был во всем идеален. Если это так, то друзья, подписывайтесь на канал, жмите лайки и до новых встреч, нас ждет еще много-много интересного.